Всем привет! Сегодня я расскажу об обновленном Netpeak Checker 3.2. Множество новых интеграций, параметров, улучшения интерфейса для того, чтобы у вас было еще больше возможностей, как использовать нашу программу. Ну что, без длительных предисловий, поехали! Начнем с интеграции с сервисом SimilarWeb. Для того, чтобы получать эти данные, вам нужно иметь платный доступ к этому сервису. Нужно добавить свой API-ключ в настройки SimilarWeb и сюда просто в поле вписать ваш токен. Этого достаточно. Сейчас мы позволяем вам получить 14 параметров. Вы можете их выбрать на боковой панели в инструменте. Если вы найдете параметры в их, докумен... в их API, которые вам еще будут полезны, пожалуйста, напишите нам, и мы с удовольствием их добавим. Следующие три интеграции с сервисами Google. Первое. Google Page Speed Insights, затем Google Safe Browsing и Google Mobile Friendly Test. Давайте пройдем по каждой из них более детально. Для получения данных от... Сервисов Google необходимо ввести свой API-ключ на, в настройках на вкладке API сервисы Google, а потом просто выбрать нужные из них на боковой панели. Итак, начнем с первого это Google Page Speed Insights. Мы здесь получаем данные из Lighthouse API. Поэтому, если вдруг вы найдете там еще более полезные параметры, то, пожалуйста, напишите нам, мы с удовольствием добавим их в наш инструмент. Затем, как можно это использовать? Вы парсите, допустим, поисковую выдачу по интересующим вас запросам и анализируете этот скор у вас и у вашего конкурента. Тем самым вы получите сравнительный такой анализ по этому параметру. Советую проверять для всех типовых страниц у вас и у вашего конкурента, потому что все типовые страницы вашего конкурента будут, в у, будут вместе, с, вместе в выдаче с типовыми страницами вашего конкурента. Дальше. Google Safe Browsing позволяет анализировать то есть ну, не анализирует позволяет получить данные из гугла тому, а нет ли какой-то э, как бы подозрительной активности по его мнению на определенном ресурсе как можно использовать во первых проверить просто типовые страницы своего сайта то есть это главная страница каталоги это может быть фильтры это может быть товарные страницы то есть подобные шаблонные страницы затем можно проверить все бэклинки, которые на вас ведут. То есть, а вдруг на вас ссылается какой-то спамный сайт, и лучше бы занести этот ресурс в disavow лист. И последнее, это, допустим, проверить все страницы и ресурсы, на которые вы ссылаетесь. Потому что, а вдруг вы ведете ваших пользователей на вредоносный сайт, что очень плохо. Ну и, собственно говоря, это не очень, я думаю, приятно и не дает вам какой-то репутации у поисковых систем. Поэтому проверяйте это с какой-то периодичностью. Это полезные данные, тем более они бесплатные. И последнее это Google Mobile Friendly Test. По факту вы проверяете точно так же типовые страницы вашего сайта, либо же типовые страницы вашего конкурента на то, как они оптимизированы для мобильных устройств. Тут есть одно но. Здесь вы можете отправить максимум один запрос в 100 секунд, поэтому проверка может занять достаточно долгое время, но это полезно, поэтому просто проверяйте только типовые страницы и этого будет достаточно. Ну что, с интеграциями Google мы закончили, переходим дальше. Следующая интеграция с сервисом LinkPad. Она позволяет вам бесплатно получить данные в об обратных ссылках. Да, возможно, у них не такая большая база, как у Ахревса, либо же подобное по ссылающимся страницам, но по ссылающимся доменам у них очень даже неплохой индекс. Поэтому возьмите себе на вооружение. Следующее улучшение – это парсинг мобильных телефонов прямо со страниц сайта. Например, вы спарсили выдачу по нужному вам ключевому слову из парсера поисковых систем, и сразу же с этих страниц получили и email-адреса, и номера телефонов. Это вам позволит очень сильно упростить сбор холодной базы контактов, ну и в принципе упростит вам жизнь. Поэтому пользуйтесь, тем более что мы улучшили функцию сбора имейлов, чтобы вы получали еще больше данных. Пользуйтесь и мы всегда рады вам в этом помочь. Следующее улучшение коснулось парсера поисковых систем. Теперь у вас есть возможность добавить префикс в начало каждого поискового запроса. Это может быть один из популярных поисковых операторов какой-то поисковой системы, там, допустим, сайт двоеточие, интайтл двоеточие, либо же дру, любой другой текст. Как это можно, собственно говоря, использовать? Допустим, вы можете написать сайт двоеточие, какой-то пример, и затем там интайтл, и потом список запросов. Тем самым вы там, допустим, все страницы, которые содержат купить в тайт либо же какой-то город, либо, ну, подобные ситуации, которые могут вам помочь очень быстро сгенерировать этот список. И вторая возможность – это получение скрытых результатов выдачи в гугле. Я думаю, вы часто видели, примерно на последних страницах обычно пишется, там 20 страниц было скрыто. Так вот, теперь вы можете получить эти самые 20 страниц, либо же больше, прямо внутри нашего инструмента. Пользуйтесь, надеюсь, вам это будет полезно и поможет. А, забыл сказать. А также в поле добавления префикса, если просто нажать там пробел, то выпадет дропдаун, в котором будет... Пред, ну, показаны вам преднастроенные варианты поисковых команд То есть, если вдруг вы их не помните, забыли Их всегда можно посмотреть в этом а, дропдауне Если какое-то мы не указали, то напишите нам, пожалуйста Мы с удовольствием его добавим а, Жду вашего фидбэка по этому функционалу И поехали дальше к остальным изменениям Перейдем к новым параметрам от серпстата Теперь в нашем инструменте можно еще более детально анализировать позиции доменов Как это работает? Вы можете посмотреть, по какому количеству ключевых фраз домен показывается на позициях от 1 до 10, от 11 до 20, от 21 до 50, от 51 до 100 позиции. То есть вы получаете максимально детальные данные. Хочу заметить, что эти данные относительно уникальные. То есть даже внутри серпстата они показывают эту диаграмму, а у нас вы можете получать, это, получать данные для массовой проверки. То есть ввести целый список доменов и проверить, по ним этот показатель. То есть мы как бы можем получать такие некие уникальные инсайты. Поэтому, если у вас есть еще какие-то пожелания, потому что бы вы хотели увидеть в нашем инструменте, пожалуйста, напишите, мы с удовольствием реализуем эту возможность. Ну и, собственно говоря, как можно использовать это? Допустим, искать, а насколько хорошо уже оптимизирован сайт и какая у него перспектива роста. То есть, если у него огромное количество фраз находится там на местах от 11 до 20 и чуть-чуть меньше в топе самом то логично что очень что будет чуть проще вытянуть его скорее всего в топ эти ключевые фразы и наоборот собственно говоря и следующее новые параметры для симраша мы добавили параметры которые очень понравятся линг поэтому если вы еще не использовали попробуйте я думаю что вам это очень поможет но еще расширение функционала в в плане 7 Russia заключается в том, что раньше мы могли проверять данные только по всему домену. А теперь мы позволяем пробивать их по трем группам: это root domain то есть вес домен, хост это определенный хост, по которому хотите проверить, и конкретная страница то есть конкретный URL. Это разбито на три группы, поэтому выбирайте их на боковой панели. И я думаю, что это позволит вам еще более детально анализировать ваш ссылочный профиль, либо же искать потенциальные точки роста с помощью ссылок. И как вы могли заметить по боковой панели а, программе мы убрали отсюда выбор регионов для параметров серпстата и симража. Теперь для того, чтобы выбрать нужный вам регион для получения данных, вы заходите в настройки, и здесь можно, собственно говоря, выбрать регион, а, по которому будут получаться эти данные. И, конечно, раньше была такая минус, что Некоторые параметры напрямую не зависят от выбора региона, но мы просили выбрать регион. Теперь же, если данные, если получение данных не требует выбора конкретного региона, то вы можете его и не выбирать, а просто получать эти данные. Так что, в принципе, это немножко это упростит. Затем. В Netpeak Checker 3.1 мы реализовали возможность скрывать некоторые а, столбцы из таблицы. То есть, если вы не хотите видеть данные по некоторым параметрам, достаточно было отключить их и нажать синхронизировать таблицу с выбранными параметрами и некоторые столбцы пропадали собственно говоря, что было неудобно, вы могли забыть а что вы пробивали среди множества параметров теперь мы собственно говоря доработали это и внедрили кнопку для отображения столбцов с данными она собственно говоря находится на боковой панели, поэтому используйте ее это упростит вам жизнь, я думаю, в работе с этими с этим функционалом дальше мы, мы улучшили взаимодействие с API Facebook теперь вы можете Ввести свой API-ключ, собственно говоря, который очень легко получается. Достаточно проследовать инструкциям в наших настройках, чтобы его получить. И затем вы можете получать данные уже не только потому, что раньше было, но мы еще добавили новые параметры. Это реакции и комментарии через плагин Facebook, чтобы вы могли еще больше отслеживать социальные показатели по страницам и по, в принципе, в целом домену. У них есть некое ограничение, это 200 запросов, поэтому аккуратно не нужно слишком много пр пр пробивать их, потому что вы просто напоритесь на лимиты. Мы, как в netpeak Spider 3.2, мы перешли на новую версию фреймворка dotnet что, к сожалению, теперь сделано невозможным использование наших программ на операционных системах Windows ниже версии 7 Service Pack 1. То есть Просто потому, что старые версии операционных систем не поддерживают этот фреймворк. Поэтому, пожалуйста, обновите свой Windows. Вам будет лучше, вы сможете использовать больше программ, потому что много разработчиков заботятся о вашем опыте, о функционале их программ. И для этого, собственно говоря, и нужно использовать самые последние фреймворки для разработки. Итак, в принципе, у меня на этом все. Давайте быстро сейчас пробежимся по всем обновлениям. вкратце я просто просуммирую все то что произошло и мы заканчиваем ну что поехали первое 5 новых интеграций это similar web google page speed insights google mobile friendly Test, google safe browsing и linkpad они позволят вам еще больше получать данных внутри нашего инструмента затем парсинг мобильных номеров со страниц сайта, а в связке с парсером поисковых систем и парсером email-адресов это вообще просто бомба для того, чтобы собрать очень быстро список холодных контактов. Затем добавление префиксов и парсинг скрытых результатов в функционале парсера поисковых систем, чтобы вы получали еще больше результатов и очень быстро составляли список запросов, если у вас есть какой-то шаблон для них. Затем новые параметры Simrush для линкбилдеров будет очень полезно и Serpstat для того, чтобы анализировать нишу, либо же какой-то отдельный сайт. И последнее, чтобы вы просто поняли размер обновления, мы сделали 13 крупных апдейтов и примерно 20 мелких. То есть в общей сложности примерно 35 улучшений в рамках одного релиза. Надеюсь, это действительно улучшит вашу работу, упростит ее, и вы будете наслаждаться NPIC-чекером все больше и больше. Ну что, на этом у меня все. Всем крутого дня, трафика, и до скорых встреч. Пока-пока.